Застрял! Я тебя продам на органы, потому что мне нужны деньги и еще твоя печень. Ну что же, хаешки-котятушки, с вами снова Неллиал, и эта игра Deadhead. Давайте выберем Ру... русский, да? <свас> Господи, кто это такой колобучек? А нет, квадратик. <свас> что ж, давайте начинать выберите уровень сложности так ну-ка легко ути-пути какой бэйби легкая сложность собрать 15 листиков это типа Сандермен, что ли Директор медленный, еще и как Балди, господи. Слендермен и Балди, а кстати они похожи между собой в каком-то плане. Типа, посмотрите, если мы собираем листочки, то это Слендермен. Если Балди, то за нами ходит Балди, мы собираем тетради. А здесь какие-то листочки, и за нами бегает директор, а может это их ребенок, посмотрите. Ну вылитый. Средняя сложность, собрать 20 листков, директор ходит быстрее. Ох, мать какую. он. мать, пипец. Высокая сложность собрать 25 листков, директор быстрый. Пожалуйста, для лучшей игры включите звук, наденьте наушники, Все работает. Что ж, давайте сначала на нормальном поиграем. Поскольку игра бесплатная, то для поддержки студии мы просим вас посмотреть рекламу, после чего игра продолжится. Спасибо за понимание. Ой, пожалуйста. Уф. Это, наверное, единственная игра, точнее вот разработчики, которые просто дружелюбно попросили тебя посмотреть рекламу. Пока я настраивала для себя управление, я тут слышу какие-то звуки. Так, а сзади меня тут можно пройти? Так, нельзя. Стоп, это что? Это, это листочек. Господи, как мне бы тебя не кмите взять? А, ага, понял. Понял, принял. Так, мне бы куда-нибудь еще это... Как на паузу нажать? Как тут нажать на паузу? В смысле? Ну я же сказала, чем-то мне напоминает Балди. Так, это... это был листок. Нет, конечно, листочек, но не тот, который нам нужен Что ж, окей, допустим, мы ходим по школе За нами бегает директор У нас присутствует сердцебиение Не понимаю, правда, зачем, но думаю, скоро мы об этом узнаем Так, а ну-ка Это взять нельзя Тоже взять нельзя а, -а, а зачем это? И вообще, почему за нами бегает директор? Ух ты, ёпта. Я думала, директор, это вот этот вот человечек, который сидит А это, кажется, мы я думала, немножко страшнее. Окей, okay, начать, давайте. О, нет, нет, нет, закрой дверь. За, закрой дверь. Она не закрывается, народ. А в смысле, а что мне надо делать тогда? Окей, okay, директор меня заметил. Директор зараза. Мне сказали, что у него есть искусственный интеллект. Так, присесть. Меня здесь нету. Меня тут нету. Я я парта, я всего лишь маленькая парта. Директор. Ты тупой? Мне на самом деле хотелось бы сейчас исследовать полностью здание, но при этом я понимаю, что если я выйду, то я сдохну. где-то рядом. О, блин, Нет! ты зашёл! Блин, Ой, ты, ты, блин бля, пацан, ты что делаешь? А -а -а. В таком случае у меня другой вопрос. Смотрите, вот я вошла в кабинет. Почему я не могу за собой закрыть дверь? Я хочу закрыть эту странную дверь. Мне надо еще к управлению привыкнуть, потому что слишком много кнопок. Да. Фак ю! А, директор, давай я посмотрю на то, как ты бегаешь. Дубай, Убежали. Хоп-хоп-хоп. Ты -хоп -хоп. налево? Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. вау вау вау вау вау Фига я бегаю. Я, конечно, знала, что я суперсоник, но не настолько же. Что ж, окей. Мне радует, что здесь можно обижать директора. И радует то, что он заходит в комнаты, а не просто, как, знаете, типичный NPC-монстр какой-то ходит там просто... Что-то делает. <связывая> Давайте еще позырим на директора, какой он пусть лапочка. Ну, или зайду сюда. А я смогу тут пройти? У, -у смотрите, какая прелесть! Мне интересно, а если сюда директор зайдет, он сможет меня как бы поймать, когда нахожусь под этими стойками. А, понятно! Мне надо вырубать фонарик, видимо, тогда он меня не заметит. Ну что ж, пока жду директора, я пооро немножко с текстурок. Вот он. Ты меня тут поймаешь? Смотрите, какая прелесть. Смотрите, какая прелесть. Он спокойно ушел. Директор. Какой ты хикачный. Я не могу. Вот. А что ты хотел? А что ты хотел, моя прелесть? Что ты хотел? си пуси. Пуси, ты там что, застрял? Он застрял, ребят. Он застрял. Не слушайте музыку. Боже, серьезно, директор? Ты живой? Директор. Директор. Ура. Мы помогли ему пройти. Да. Наташа, молодец. Пам-пам-пам-пам, Наташа, молодец. Пам-пам-пам-пам, директор, пи -пи педагог, авайчик по подумали. <с corp -bean> Господи, какой я ржачный! Я не могу. Меня интересует вопрос: почему директор за нами охотится? Кто мы вообще такие? Что за страна директора? Что за школа? Какова ее история, история персонажа? А вот и директор. Заходи к нам, Пуся! Пуся, Пуся, Пуся, иди сюда. Ой, не обходи, пожалуйста, меня! Нет! Не обходи меня! Сустрела, сустряла, сустряла! Листок. Листок больше нету. О, а карта не такая уж и маленькая, как я думала. Что это за комната? Комната директора. И она не одна. И кажется, да, мне не кажется, я увидела здесь. Да... Пусы. Я что не понял. Ура! в жопу, пожалуйста, ну не заходи ты сюда, ну не званый ты вот гость. И мне плевать, что это как бы твой кабинет, твоя собственность и все дела. Пойми, мне реально плевать на это, ну не хочу я тебя тут видеть, ну, ну развернись. Ну смени ты тактику, ну пожалуйста, ну директор, ну будь пусей. Вот. Ну, директор, пуся, зашел, молодец. Да Наташа, нет, нет, нет, нет, да господи, да -мо, да нормально, ты да идиот перный да, карась. Ты да устала, Наташа. Наташа! О, о, а туда мне как попасть. И что это за звуки? Кто-нибудь мне объяснит? Что это за голоса? Может, это директор нам что-то шепчет, какое-то заклинание, и чтобы нас найти, там, я не знаю. И потому он такой типа, ага, ты долго стоишь на одном месте, а я тебя вычислил, мелкий, ты стученешь. Ну давай, отдавай мне свои листочки, вообще-то они мои. И ты тоже мой. Ты умрешь в этом здании и станешь моей собственностью. И я тебя продам на органы, потому что мне нужны деньги, и еще твоя печень. Ой, о! Фо-фо-фок-фо-фок! Oh oh oh oh Твою мать! Еще один листок? Я не пойму, зачем он мне? Ок, и типа, мне надо сейчас сюда уйти или куда? Ой. Победа! А, вот какой директор! Господи, ты Иисусе! А это что у него за текстурки на шее? Я не пойму, что это, господи! Какой он, однако, странный. Что ж, допустим, при я пока не поняла идеи самой игры. Она, конечно, прикольная, но блин. Блин, ну что это такое? Честно говоря, я бы поменяла главный экран, особенно текстурки, потому что эта коровяка лежит, она как колбаска, я не знаю. Или какой-нибудь там червяк, которого раздавили и положили ему на штанину. Допустим, Грея, мы выглядим примерно как, возможно, учитель даже, потому что мы слишком, как бы, седые для ученика. Да и форма у нас слишком строгая, хотя кто его знает. Вот, ну, однако же, опять вопрос, зачем мы воруем тогда из своей же школы эм, какие-то листочки желтого цвета, которых оказалось на единицу, возможно, даже на две больше, чем надо. Ну, я же типа слепая, эти может я что-то не заметила, кто знает. И почему за нами охотится директор? Я хотела бы узнать историю, поэтому угу, ты должен собрать желтые записки и вернуться к выходу. Собирать записки можно с помощью кнопки с изображением руки. У вас есть фонарик, который можно включать и выключать по кнопке. Вы можете прятаться под столы, где директор вас не увидит. Сидите тихо или он увидит вас. Окей. Сейчас я хочу чисто парофлить над директором. Я хочу просто видеть, как он войдет И сравнить его скорость с первоначальной. Арили, смотрите, он... Он ходит так, как будто бегает. Мне, кстати, что-то подсказывает даже, что он как бы это... Он, он бегает, ребята, он бегает медленнее, чем ходит. Я что-то не понял. Кстати, а ты можешь меня отсюда убить? А ну-ка, давай я сяду вот так. Что ж, давайте посмотрим, откуда он вообще начинает обычно движение в игре. Может быть, из своего кабинета? Да, вот он, голубчик, господи. Что? Что? Текстуру я вас обожаю. А ну-ка, вот А ну-ка. Что? Что с бедным фикусом? Да, Юнити я тебя обожаю. Кстати, мне нравится кое-что, когда мы убегаем в классе от директора, да, он, конечно, бежит за нами, но, когда я убегаю от него и врезаюсь, он почему-то очень странно реагирует, он начинает разворачиваться, у меня либо пропадает сердцебиение, либо директор пытается сделать что-то невероятное, и в итоге я умудряюсь выжить, в смысле, ага, вот он. Пуся, пушка, пушка, тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь, ух ты, а я, я пробегаю поворот ничего нету. А зачем открыта кабинка, если там тоже пусто? Вот непонятно, вот незадача-то какая. Я думаю, вскоре там тоже будет как бы открыто, но пока там закрыто. А директор-то там. Да, директор, вот он. Че, он застрял опять? Ну ты серьезно, директор? Я тебя жду, а он застревает. Ну ты, блин, какашка. Директор, ты реально какашка, в смысле? Я его тут жду, значит? он решил развернуться резко. Ну, что могу сказать, директор, ты лошара. Ух ты, ты меня увидел, да ладно, какая я прелесть. Ариль, где директор, я его жду уже 4 минуты. Ну, почти, но все равно. Ну, округлим немножко. Ах. Тут, оказывается, еще вот так можно. Какая прелесть, только я заблужусь тут. У меня же кретинизм. Псец. Псец. О, еще ловушечка, класс. Не-не-не, ребят. Если хотите выжить, и вы заходите в этот кабинет, я могу вам только посочувствовать. Это та еще ловушка давайте-ка пробежимся немножечко так до кабинетика. Почему у него язык растет непонятно откуда? Он вроде раскрыл рот, а там вообще ничего нету, ни, ни глотки, вообще ничего. Блин. И второй глаз у него довольно странный, смотрите, он как будто... Может быть он выбит, но, блин, он сдутый. Он реально сдутый. Нос искривился, и как он вообще напялил на себя этот смокинг? Вот, или как? И почему он такой круглый, а я такой квадратный? Что за дискриминация? Единственное, очень жалко, ребята, что нельзя поставить игру на паузу. Потому что, знаете, если нужно там будет отойти, например, то... Блин, ты оставил телефон, директор заходит, радуется тому, что тебя как бы нет на месте, а персонаж твой стоит такой одинёхонь, он тебе побежит, ты обоняешь и случайно тебя убьет И будет вообще весело, ты приходишь такой... Вроде немножко на нервах, потому что знаешь, что как бы телефон оставил, что директор тебя может поймать и все дела. Приходишь, а у тебя на весь экран. Вы проиграли, ты мертв. Простите. Привет, директор. Пока директор. Лошара, ты, лошара, ты. Вы истину даже бабочка порвался. Эх ты! Жопа тараканья. Не ну реально посмотрели на соотношение его головы и размер его жопы. Она такая маленькая. Я даже не знаю, что больше, его глаз или его попа. Ну что ж, ребятки, игра довольно-таки прикольная и интересная. Единственное, надо бы добавить все-таки нормальное управление и сюжет. Потому что сюжет это то, за что мы любим большинство игр. Особо радует то, что вот этот монстр, то есть наш директор, он проверяет комнаты. Вот, и на самом деле я бы изменила немножко тут управление. В принципе, оно хорошее. Но опять же, мы слишком быстро бегаем. Вот прям пипец как быстро. Да и директор, в принципе. Ну ладно. И надо все-таки что-то сделать с этим человечком. Ну, реально, он слишком квадратный по отношению к директору. Собственно, как и его портфель. И хотелось бы, наверное, над текстурками поработать, потому что... Потому что... В принципе, вы сами все видели. Что уж и думаю, что самое главное — это нужно развивать хоть какую-никакую на сюжетную линию, чтобы мы понимали, зачем нам эти листочки, что это за листочки, какая на них, например, информация, может, там что-то связано с криминальным прошлым директором, поэтому вот такой, знаете, типа «Халк крушить!» «Халк поймать!» «Халк ломать!» «Халк убивать!» Да. Ну, не «Халк», «Директор ломать!» Ну, ладно. И за кого все-таки мы играем? За взрослого ученика, за престарелого работника. Может, мы уборщик просто в нормальной одежде там. Может, мы учитель, может, мы родитель, который пришел за домашняя работа ребенка, а учитель на него, директор обозлился, типа «Стой, зараза! Я тебя убью за проделки твоего сына, хулигана!» Господи! Ну а так, ребятки, я считаю, что игра достойна нашего внимания. Как я уже говорила, меня очень радует то, что в игре присутствуют уровни сложности. Ну и эти иконки, которые тоже меняются, это прям вообще что-то с чем-то. Вот единственное конфузно, что на сложном директор ходит быстрее, чем бегает. А может, одинаковая скорость, но в чем тогда разница? Хм. Ну а на этом все. Давайте пожелаем игре процветания и побольше игроков, автору игры пожелаем успехов и поставим лосось под этим видео. Ну а на этом все. Не забудьте подписаться на канал, если вы это еще не сделали, и тыкнуть на колокольчик, чтобы не пропускать ни видео, ни стримчанские, которые в последнее время что то больно участились. Хм. Ну да ладно. Что ж, ребятки, всем удачки и всем пока!